Нужно ли помогать жертвам? Название сегодняшнего эфира. И кто вообще такие эти жертвы? Я работаю в сфере онлайн-образования, помогая людям простроить свой личностный стержень, свою уверенность, ответственность за свою жизнь. Во всех сферах жизни я сделала за 11 лет онлайн программы и по отношениям, и про деньги, и про здоровье. И всегда знала на своем опыте, знала, потому что, смотрите, кто такой эксперт? Это не столько у вас есть дипломов, что вы там закончили, каким вы там корочками светите. Это имеет значение, но не настолько это имеет значение. Имеет значение твой опыт, который ты применил на себе, применила. И потом можешь показать людям, как они могут пройти сохранив время, деньги, нервы. Вот это называется эксперт. Например, вы по отношениям эксперт, потому что сами что-то такое сделали, у вас получились какие-то результаты классные, и вы можете людям показать, как у вас получилось. И каждый применит это уже под себя. Или там в деньгах, или там в здоровье. Да? Вот это называется эксперт. Так вот, за столько лет работы я, ребята, очень много себя... Прокачала. потому что как вы уже знаете я из советского союза и вот этих старперов которых я face э, map э, постоянно чмерякаю меня берет зло что я вот имею 62 будет 63 кстати многие спрашивают почему я такая хорошо выгляжу я ставлю туда фильтр сейчас есть такая возможность в соцсетях э, в инстаграме в фейсбуке там только в сторисах э, в, э, коротких видео и это для того, чтобы людям было приятнее смотреть. Конечно, я выгляжу хорошо, конечно же, я за собой слежу, конечно же, я качаю свои мозги, конечно же, я развиваюсь, потому я и выгляжу, и вы слышите мой голос живой, и, и мои речи четкие и понятные. Так вот, почему я говорю про старперов. Вот смотрите: в установках есть такая штука. Вот мне вот выйти замуж родить бы ребенка детей там дом построить и вот у людей на этом построена все равно вот только такая установка вот они родили детей прожили хорошо или не очень но они родили детей дальше стоит задача детей эту а замуж отдать и пожены и выучить но своего я своего личностного я нету то бишь жертва это та которая отдает себя только детям мужу угождает начальнику это та которая считает что у других это которая ноет и плачет что за нее кто-то должен решить это та или тот который только учится читает разного рода информацию вот ее переваривает приваривает а делать-то не делает потому что надо остановиться и сказать себе, так, а что у меня не получается, что мне нужно сделать нового. А пишут некоторые, так в образовании же надо денег? Надо столько? Конечно. И если вы деньги в себя, в свое образование не вкладываете, то вы тоже жертв. понимаете? Очень много людей, живущих вот сейчас вот в разных странах, я наблюдаю, общаюсь, консультирую, они уехали в другие страны, Поехали в Англію, в Италию, у Францію. а от себя никуда не поехали. То есть, как была жертвой, так жертвою жертвой осталась. Ну, вот пример, что первое приходит. Значит, очень много раз консультую. Молодая красивая женщина, 41 год, она выросла и вважала всегда, что нужно, что она. Повын на батькам. То есть мы должны, родителям должны за то, что нас родили. И вот это в нашем воспитании, в нашем ментальности нашей славянской, есть такая штука, что мы должны. Я сейчас больше буду акцент делать на нашу украинскую ментальность, потому что она пересекается со многими другими ментальностями разных стран, с другими ДНК, но у нас это в Украине особенно выражено. И родители, даже когда они говорят, я, отца, живу рады детей. Отца, я для вас. Отца, уже дается установка на бессознательном уровне, что вами родители манипулируют, то есть вы уже должны. Хотя они говорят, да нет, нет, от вас ничего не надо, дети дорогие. И на самом деле идет вот такая манипуляция. То есть мы рожаем детей для того, чтобы дети нас потом кормили, поели, до старости доводили. Но это же нонсенс, ребят. Это же это же утопия. Спасибо большое, кто присоединяется и пишет свои значочки. Если вас это, вам это касается, дайте, дайте какие-то значочки. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, реагируйте. Потому что, когда вы включаетесь, у вас мозг лучше работает. И тогда вы больше получите каких-то инсайтов. Может быть, захотите пойти в какую-то консультацию, купить какой-то тренинг. Так вот, вот эта девушка, она всю жизнь была должна родителям. Она занималась тем, что постоянно им помогала. У нее не было семьи, она была должна. И таких людей у меня за жизнь, за свою практику было очень много, когда девушка или парень должна маме или папе. Женщина была... Не женщина, парень приходил на такой умный кандидат наук, сидел на маминой возле мамы. Мама его прижала, а ему было выгодно сидеть возле мамы. Еще был один брат. Это из России, давно еще, где-то... 4-5 назад это было. Вот просто сейчас вспоминаю. Вот эту девушку-украинку и вот э, парня из России. Ну, про ментальность особенно украинцев буду говорить так, что вы понимали, исходя из своей практики. И про то, как мы манипулируем своими детьми. И вот э, пришел этот парень в денежную программу, как убрать ограничения, получать больше денег. Я вам уже говорила, что у меня было, было и есть много программ и достижению цели, и самогипнозы, и отношения. За 11 лет я все себе... Для себя себя прокачала, я только потом людям даю. Поэтому в этом и эксперт. Когда ты себя прокачал, достиг результатов, только потом ты имеешь право я так считаю, кому-то давать. Кто так считает, поставьте, пожалуйста, какие-то значочки, кто так не считает, поставьте тоже что-то. Так вот, парень за 30 жил с матерью. Я не знаю, он, наверное, еще живет с матерью. Мать его так настроила, что он ей должен. Она его угнетала, она ему говорила, что вот без меня ты никто. И она решала за него все, где учиться, что делать. И он закончил физмат, и даже, по-моему, кандидатскую защитил. Но, по сути, это был овощ. Ну, не в прямом смысле, но в плане психическом. И он ей как бы должен. Ей выгодно не строить отношения с мужем, потому что они у нее не сложились. Спасибо большое за ваши плюсики. Ей выгодно чтобы у нее был сыночек, которого она считает, что он ей, на бессознательном уровне, что он ей муж. Эта психологическая незрелость называется психологический инцест. Слово инцест я думаю, всем знакомы, что такое инцест. Поставьте единичку в чат. А вот ну, это совокупление с родными, вы поняли, да? Физическое. А психологически это люди не понимают, что вместо того, чтобы строить отношения с мужчиной, с которым у нее не получилось, она э, просто вот долбит э, прямо или косвенно, не осознавая сама, что она себе и своего сына пытается сделать мужа. Понимаете, бред какой, да? Но это так, чтобы вы понимали. Или, например, из Украины была женщина, по-моему, у нее трое детей, взрослых, и всех она держала у себя под крылом, они работали на нее, жили для нее. А муж, пьяница, как она говорила, и где-то жил, даже не разведена была с ним. Но для галочки, для людей, она была замужем. Где-то там отдельно он жил, доживал со своими родителями, а у нее под колпаком были и трое детей, которые идти типа должны. И вот про эту девушку возвращаюсь, которая вот буквально вот пару дней назад была. Она приехала в другую страну. Значит, спасибо ей большое, описала всю историю, что с ней такое, потому что я прошу, напишите, пожалуйста, что с вами происходит, как я могу вам помочь и могу ли вообще помочь. И вот про жертвы. Вот увязываю сегодняшний эфир с жертвами, которым можно помочь или нельзя. Помните, да, сегодня тема, можно ли, нужно ли помогать жертвам. Так вот, она помогала родителям эта девушка, она жила ради них, она не строила семью, она все время считала, что она должна. В итоге родители долго болели и практически умерли там чуть ли не в один там в два дня разницы. И вот эта девушка прожила жизнь, жила ради родителей для того, чтобы лечить их, выравнивать. Она поехала в другую страну. Там то ли в Италию, то ли во Францию, не помню, это еще до войны было. Там зарабатывала, То обычно уезжает в другие страны зарабатывать, жертвы. Потому что можно найти работу в своей стране, в Украине, в другой стране, где вы живете. Можно, только люди этого не видят. Они едут в стройки делать, горшки выносить, потому что мозг настроен вот туда. Только вот это узкое, такое туннельное мышление. Она, кто-то по специальности, я уже не помню, но она не работала по специальности, она не развивала этот навык, чтобы делать, стать экспертом и чтобы за счет своего навыка получать достойные деньги. Это касается преподавателей, это касается учителей, преподавателей английского, это касается любых сфер профессий помогающих, которые вы можете довести до уровня экспертности и помогать людям, в онлайне, в онлайне, а может и не в онлайне, но самоценность простроить. То, что я даю в своем звездном коучинге, наставничестве до результата. Так вот, эта девушка рассказывает, она понимает, что она жертва. Она рассказывает, пишет, что и люди окружают, и обманывают, и кидают, и, и, и все виноваты, ну, в общем, те люди, которые столкнулись в жизни. Да, на тебя я давала сегодня небольшой э, рис. На тебя приходят те люди всегда, которые являются твоим уроком. Вот если ты урок извлек, извлек, дальше пошел, тебя пускает. Если ты не получил урок, не извлек урок, то тебе будут приходить еще худшие люди до тех пор, пока ты не поймешь, что тебе нужно выгребаться из этой ямы. Как можно выгребаться из этой ямы? Можно Годами ходить на разные тренинги, читать умные книги понятно. Ходить по консультациям супер! Но в это надо вкладывать деньги. А у жертвы денег нет. Жертве нужно мужу, сыну, брату, маме, папе. Или же под подушку как знаю очень многих людей. Пришла, пришел кризис, пришла финансовая какая-то заваруха, пришла война, еще какой-то кризис нету денег. В банки вложили, банки лопнули, помните 90-е годы, начало 200, 2000-х годов. Я помню, я продала квартиру в 2008 году и решила строить дом. Но я уже знала, что, слушала, анализировала, что квартира, которая стоит, простая маленькая квартира, которая стоит в Киеве, там цены были, помните, какие зашкальные которая стоит, там, стоила там 100 тысяч, например, а такой, таких цен нет даже в Европе. Я когда-то услышала это и думаю, о, значит, надо задуматься. Потому что у меня была квартира, которую я купила, помню, за 62 тысячи, маленькую такую квартирку. Я из нее делала там конфетку, а квартиры тогда уже стоили где-то 80, 90, такие небольшие. Я купила за 62 или за 63, и я туда вложила и кредит брала, и там, в общем... И сделала эту квартиру, которую успела продать за 120, представляете? И, тур, и, и успела начать строить дом. И тут э, начался кризис, и я переживала, что деньги, которые я частично положила в банк, что я их потеряю. Люди уже стояли в очередях, уже был бум, уже деньги свои забрать вклады не могли. Но я успела, Бог мне помог. Вот, вот мне помогла Вселенная. Я успела забрать эти деньги и достроить дом. Так вот люди, которые стояли в очередях под этими банками, через какое-то время снова деньги в банк понесли. Это кто? Это жертвы. Если я это понимаю, что они жертвы, я не хочу быть жертвой, значит, я думаю, а куда мне еще можно инвестировать, чтобы свою старость, например, обеспечить? Да? И я изучаю там Какие-то способы инвестирования, я изучаю криптовалюту, я думаю про недвижимость, я думаю про все то, что может мне, пока я при памяти, пока я могу работать, обеспечить мне старость, и чтобы у детей не висеть на шее и не м -м, прямо или косвенно не требовать от них вы мне должны. Кто понимает, о чем я, поставьте пятерочку в чат. Именно поэтому, мои дорогие друзья, война, не война, до тех пор, пока мы будем жертвами, овечками, стадом, э, быдлом, нас будут так считать и над нами будут издеваться. Понимаете? Поэтому война или не война. Вот то, что сейчас произошло, я это всегда знала, что война должна быть внутри нас. Работа постоянно должна быть. И ты должен быть вкладываться в свои мозги. Ты должен учиться правильно хотеть, учиться правильно говорить, потому что стабильность — это у жертв. Мы все стремимся к стабильности. Но нет такого понятия, как стабильность. Это называется прогнозируемая жизнь, прогнозируемый результат. Ну, например… Вот если идет старость, и вы знаете, что вам нужно на старость, если у вас нету пенсии, вам нужно продумать, как вы, пока вы молоды, при памяти, обеспечите себе старость, чтобы не висеть у детей на шее. Да, если страна, вот как в Англии, вот, например, или в Германии, более развита, более настроена на людей, тут продуманы законы, где люди, работая, чем больше зарабатывают, тем больше они пенсию получат. Я вот недавно общалась с человеком, который говорит, у меня три пенсии. Я говорю, как это? Ну, вот узнаю. Он говорит, государственная пенсия, ему там уже за, за 60, я не помню сколько, 66 или 67. Государственная пенсия и две из предприятий. Я говорю, как это? Он говорит, я работал на предприятиях, на компаниях частных. И там тоже заработал себе. Ну, Я не спрашивала, какие, но там нормальные пенсии, поверьте. Но тут простроены законы. И тут более стабильная жизнь, то есть прогнозируемая. И то, сейчас война в Украине, в Европе тоже показывает, что там происходит такое, что, что нам нужно поменять. Поэтому э, и помогают европейские лидеры, особенно когда приезжают наши страны идут на войну, на поле боя, они тогда больше включаются и помогают, потому что боятся, что это к ним перекинется. Потому что Россия большая, большая. Э, людей много, им не жалко мясо то того не споили водкой, то они их загонят на, на войне. Люди, о людях же не, не переживают. Поэтому, вот вы чтобы понимали, что от того, как вы думаете, от того, как вы действуете, вы являетесь жертвами или не жертвами. Поэтому жертвам вы помочь не сможете. Жертвы скажут. Сегодня был парень, ну не парень, мужчина такой взрослый, говорит, я вот учусь много, но хорошее обучение стоит там тысячи долларов. А я услышал, что вы можете э, вывести на результат там от пяти тысяч долларов за пару месяцев. Я говорю, да. А какой у вас, говорю, есть продукт? Он говорит, я люблю заниматься регрессологией. Окей, хорошая специальность, супер. Берешь это отдельное направление, оформляешь его продукт и оформляешь боль, знаешь, что у людей болит, и... Точечно решаешь вот ту боль, которую ты можешь решить. И тебе для этого не надо миллионные подписчики, тебе для этого не надо тонны людей, которые у меня сейчас на Фейсбуке там... Я вчера до двух часов ночи сидела, писала комментарии в ответ, потому что очень много... Кто, кстати, не зарегистрирован, можете зайти ко мне на Фейсбук, бизнес-страничку, там сейчас такая движуха идет и увидите, какие там есть комментарии. Есть комментарии людей адекватных, а есть ну, полный отстой. То есть это жертвы и причем эти жертвы транслируют свою боль они транслируют свою их и кто-то унижал им кто-то не давал этого развития вот родители школа еще кто-то и они не понимают что они сейчас плюются этой болью и вот чем больше этой боли у нас будет чем больше мы будем эту боль вы выплевывать тем больше мы создаем пространство этого негатива понимаете и тем больше, и тем дольше будут с нами происходить эти войны и эти катаклизмы разного рода. Поэтому это заговор какой-то планетарный, или это там какой-то Иерусалим, там сейчас очень много разной информации. И чем бы вас ни грузили, какой бы вас информацией ни грузили, только вы решаете ответственность только на вас что вы сейчас где вы сейчас живете что вы сейчас кушаете с кем вы живете понимаете и поэтому жертвам помогать нереально если вы продаете свои услуги дешево идете на поводу у тех кто говорит, у меня нету денег ну как тебе могут заплатить другие если ты специалист если ты хочешь чтобы тебе платили плати сам а у меня нету денег ну так напрягись Напрягись, вот кредиты не хочу заводить. Вот это болото, вот это блок. Потому что для того, чтобы вас вывело на верхний уровень, нужно поджаться, заплатить столько, чтобы, как кто-то сказал из тренеров, чтобы цикотно было, чтобы трясло, потому что это дискомфорт. И тогда у тебя морковка сзади, и тогда тебя специалист, который уже прошел сам, он тебя выведет на результат. Да, вот берешь какую-то ту же регрессологию, оформляешь продукт, и проводишь ее, чат будут воронки, и ведут, приходе приводишь людей сюда только тех, которые, которых это боль есть, которым ты можешь помочь, которых ты понимаешь. Не надо так много знать, как я. Не надо так много знать курсов и всяких там, потому что это опыт, и это жизнь, и это все через себя пропустила. себя сначала, потом людям дают. Если вы начинающий, если вы что-то умеете, какое-то направление вам нравится, вам нужно сфокусироваться, определить боли клиентов, что, чего они хотят, этому я учу на, в программе Звездный коучинг, научиться правильно хотеть вести человека от результата. И вы за месяц-два выйдете на эту пятерку. Это просто. Только здесь надо сказать себе, ага, у меня нету там пару тысяч, например, на, на коучинг до результата. Я не понимаю, как я приду? Хорошо, разберись. Но для того, чтобы убрать свой блок, например, правильно построить свою цель, убрать вот тут вот ограничение, ну, приди хотя бы на хорошую, качественную консультацию глубокую. Вот зову на бесплатные, приходят люди на бесплатные, и вот выявляю там вот этих жертв, да, про которые сейчас рассказываю. Вот ты не можешь, ты, вот я хочу там в итоге выйти замуж. Хорошо, если ты жертва, как ты выйдешь замуж? Ты такого же и найдешь, что будет тебя унижать, шмырить, насиловать психически, физически и так далее. Правильно? Значит, тебе нужно что? Потратить кучу времени, денег, годы, чтобы пройти вот, вот эту свою чистку. А ты можешь прийти, тебя за ручку приведет Новосельская, например, да? Потому что уже проводила многих людей и привела к тому, чтобы и деньги увеличились, и бизнесы, и, и замуж вышли, и так далее, и так далее. И закрыли отношения с абьюзерами, там, много-много за эти годы. Но для этого надо заплатить тебе несколько тысяч долларов, чтобы, тебя не, чтобы ты не годами ходила по этим курсам и консультациям, а чтобы ты с точки А в точку Б пришла за ручку, чтобы тебя привели. А у меня таких грошей нема. то да откуда же они возьмутся? Поэтому вот говорю тебе за 20 долларов пока курс, потому что с Нового года я его буду за 350 долларов продавать. Сейчас он подарочный такой, 20 долларов. Она до сих пор оплачивает со вчерашнего дня. Так вот, нужно помогать жертвам? Нет. Понимаете? Вы можете им предложить, но они не будут вашими клиентами. Эти люди должны созревать, они должны еще получать Facemob Table не один раз, не один день. И вот когда уже человек на, пятой ста на четвертой стадии онка, тогда у них находятся деньги. Вот такие мы. Поэтому есть два пути развития. Есть пороговый и рычажный. Пороговый это когда стоишь уже на грани, вот это, например, четвертая стадия, когда человек уже все продает и начинает спасать эту жизнь свою. Да? И рычажный, когда вы шаг за шагом делаете постепенно те действия, которые вам необходимы, чтобы вы достигали лучше, лучше и лучше, увеличивали вариант нормы. Если же вы не обучаетесь. Если же вы не проходите определенные тренинги, которые применяете моментально в свои действия, в, свои, ну, в свою практику, то вы закидываете в свою голову кучу ментального мусора. Понимаете? И все, и голова такая, пфф, и висит. Поэтому вам не нужно всем помогать. Не нужно спасать жертв. Они не понимают, что ситуация в мире от каждого зависит. И ты лично от себя должен сказать себе, а я что сделал для того, чтобы уехать в безопасное место? А я вот буду сидеть сейчас и тут вот в соцсетях рассказывать, какой Путин или какая Рашка. А вот вы, если бы вы были, там, э, э, э, э, если бы вы были, понимали, что такое война, вы бы только не рассуждали. А она читает этот пост или это видео, и она не слышит, что я приехала тоже из Украины, что я также пострадала, как и другие, но я села и приняла решение уехать. Хорошо это или плохо, я знаю, жизнь покажет дальше. Но сейчас я в безопасном месте. И я продолжаю работать. И помогаю тем, кто хочет помочь себе. Поэтому, первое, для того, чтобы... Если вы психолог, коуч, специалист помогающих профессий, неважно, вы там преподаватель, бухгалтер, кто вы там, как вы хотите себя продвигать в соцсетях, значит, вам важно определиться, чего вы хотите, грамотно выстроить свои вот эти хотелки, мозгу показать, чего вы хотите. Если вы залипаете на этой боли, то эта боль вас затягивает. И из этой тяжелой ситуации, которая сейчас происходит в мире, одни идут, пробиваются. Как, знаете как? Чем больше жизнь прижимает нас, тем больше адекватные люди, они как асфальт, через асфальт пробиваются, через, щель, через щелку проходят. Остальные стонут и ноют. Жертвы никому не нужны. Жертв уничтожают. И чем больше таких жертв будет, чем быстрее мир очистится от жертв. Вот услышьте меня: вы можете обижаться на меня, вы можете плеваться, вы можете, там вот пишут, я говорю, вот, ну вы поймите, что нас забыдло считают. Кто-то говорит: вот Украину вытесняют от территории. может быть. Кто-то говорит: а я не поеду никуда из своей краины. Ну, это твой выбор. А я хочу помогать фронту. Помогай, но ты можешь помогать его из безопасного места, если ты не на фронте, если ты не на поле боя, если ты не возле людей, которые реально сейчас в войне. Но сидят же. Чего? Свои унитазы стерегут, чтобы орки их не украли опять? Или чего сидеть? Вот понимаете, да, меня? То есть я это сейчас говорю, потому что я сама это прошла. И мне было жалко оставлять свой дом. Но я просто поняла, что или я буду жить и буду дальше работать, и двигаться, и помогать людям, жить в безопасном месте, вставить свои планы, мечты, делать, что надо, и будь что будет. Или я буду там сидеть, пригибаться, и плакать, и станать, выбивать какие-то социалки, или сидеть, мерзнуть в доме. Поэтому помогать жертвам — это значит подцепить их карму на себя, кто из вас коучи-психологи, специалисты, помогающие профессии? Кто из вас делает там дыхательные практики? Кто из вас там, не знаю, занимается косметологией, бухгалтерией, преподавателем, Чего угодно. Это все туда же вы помогаете людям. Потому что есть четыре направления. Предназначение. Строить, учить, лечить, творить. Вот. И если вы что-то из этого умеете делать, вы уже помогающая профессия. Да? И вы можете помогать людям. Вопрос, кому помогать? Поэтому для специалистов помогающей профессии, помните, жертв, если берете, идете у них на поводу и считаете, что у них нет денег, значит, вы сами подтягиваете на себя чужую карму этой жертвы. Если вы не специалист помогающей профессии, не занимаетесь ничем а таким вот, чтобы там зарабатывать на, на помощи людям. Значит, просто услышьте, что вы можете выстроить свои здоровые отношения, найти себе мужчину построить свою жизнь, если вы женщина. Или если вы мужчина и тоже ищете себе женщину. Вот пример. Вот смотрите. Сейчас там уже до 10 тысяч подписчиков буквально за несколько дней в Фейсбуке. Пишут в личку, в WhatsApp, в, месс в, месс в месседжах. Кто-то там бывает, попадаются какие-то, ну, полные, полный отстой. Я им просто посылаю любовь и блокирую. А есть пишут, хотят познакомиться. Я ему говорю, пишу ему, «Я не занимаюсь, я, я, у меня есть мужчина, мне не нужны отношения с вами, но я могу помочь вам, потому что есть такая программа у меня». И я могу вам помочь найти вам вашу женщину. Вот вам ссылка на консультацию, или вот мой телефон, напишите мне в WhatsApp или Viber. Мы с вами договоримся на бесплатной консультации. Как я могу вам помочь? Возможно, вы купите у меня какой-то э, курс, возможно, вы купите пару консультаций. И я вам подскажу, как, где найти, как договариваться. Ну, это, это про мужчин. Не, вон он пыша без конца и краю, пышей, и пышей, пыше. пышей. Пыше, пыше. Ну, понятно, что это ну, это жертва. То есть это человек, который не отдает отчет, что лезть в чужое пространство, надоедать. Тебе сказали четко, помогу. Напиши. Не, выношусь пыши, пыши, пиши. Другой пишет. Помогите мне найти женщину. Я, я сказала, что я не, не буду вашей. Ну, как бы с вами я знакомиться не буду. У меня, мне это не надо. Но могу вам помочь. Пишет э, там. Мне нужна серьезная женщина. Мне нужно там... А, я напишите о себе, что вы из себя представляете. Ну, как бы. Возраст вес, где живете, что можете предложить женщине, чтобы я могла из своих клиентов, клиентов, которых у меня много. Может быть, вас там в сведу, а вы там уже сами решаете. То есть это без денег. Это тема такая вот, бесплатная. Вот у меня нету времени писать, вот у меня нет фотографий. Да не пошел бы ты. Так кому надо? Понимаете, вот, вот это вот неадекваты, это и есть жертвы. То есть они считают, что им должны. Жертвы считают, что им должны. Что за них кто-то должен решить, что можно ворваться в чужое пространство, что можно обсуждать, что можно проклинать, что можно считать чужие деньги. Или пишет она… Значит, зашла, не поленилась, зашла на личную страничку, там написано, что работала в Министерстве обороны. Да, когда я создала страничку в 2012 году, по-моему, или в одиннадцатом или в 9 я уже не помню, в Но Я тогда писала, работала в Министерстве обороны. Там у меня есть в записи. Я, значит, там пишу какой-то пост про то, как. Не помню, о чем-то пост, и прошу написать комментарий. Смотрите, какой комментарий. А вы.. Процу в Министерстве обороны, я ей пишу в ответ. А как это относится к теме поста? Значит через день приходит ответ. Я же стараюсь с ними переписываться, чтобы людей не обижать, я стараюсь отвечать. А чтобы все таки вещи писать, треба маты, якість там досвід, какие там, а, там э, освіту, якість там. Твою мать. Ты кто вообще? И вот часто говорят, вот вы эмоциональны, а вы зайдите сюда, в мою шкуру, одетьте мою обувь, пройдите мой путь. Я посмотрю, как вы будете говорить. И поэтому вот это жертвы. Это люди, которые изучают, наблюдают, они там что-то ковыряются. Их можно по разным психотипам определять. Сейчас я не буду про психотипы, про профайлинг. У меня есть курт по профайлингу, много чего у меня есть. Но сейчас я говорю, что это жертвы. Поэтому жертвам помогать нельзя. Если человек хочет зацепиться, вытащить себя из болота, и я говорю, вот тебе курс под Новый год со скидкой 80%, возроди себя заново, научись ставить цели, правильно мечтать, научись коммуницировать, входить в состояние ресурсные, исцеляться, потому что там есть практики там, гипноза, транс, и там много чего есть. Возьми вот этот, начни с этого. Не, оно пишет, что ей нужно, у нее не получается, потому что ей нужно карту перепривязывать. У тебя денег просто нет, и в мозгах у тебя ничего нет. Вот там, кто написал мне в Фейсбуке, что она не может оплатить эту сумму. Тот, кто из других стран не может оплатить, пишите. Я помогаю вам, даю другую ссылку. Тот, кто хочет, тот ищет возможности. А жертва которые должны, это вечно ноющие, вечно плачущие, вечно, что за них кто-то должен решить, сидят на, в соцсетях, и кто, чей будет Крым, висят на всей информации. Зашли, посмотрели, что происходит в мире. Вы можете чем-то помочь? Делайте. Не можете? Занимайте своей жизнью. Потому что войны были, есть и будут. Кризисы были, есть и будут. Итак, подводим итог. Нужно ли помогать жертвам? Нет. Вы влазите в их пространство и забираете ее чужую, ее негативную карму, энергию на себя. Второе. Если вы влазите и в это их пространство продаете им дешево, значит вы сами жертва. У вас самих куча блоков и ограничений. В курсе возврати себя заново. Есть пошаговый алгоритм. 10 уроков. Третье. Жертва – это та, которая вечно жалуется и кому-то служит. С родителями начала. Родителям помогаете, но отстраивайте свою жизнь. Родители, думайте о том, зачем вы рожаете детей, чтобы висеть у них на старости на шее. Да, помогаем, да, поддерживаем. Конечно, это даже не обсуждается. Но только забыть про свою жизнь, вы не имеете права, иначе вы жертва. Запомните, жертв не любят, их ненавидят, их бьют, уничтожают, им дают по морде, если это в семье. Она терпит, как у меня была одна, <coughs> говорила на тренинге, я служанки в королеву, Хай краще сви бье детей, чем чужие. Представляете? Вот такую женщину взять, вот, вот честно скажу, вот если была моя воля, вот просто верх ногами повесить на дереве и надавать по жопе так, чтобы аж оттуда, как когда-то мама мне по ногам лупила, била по ногам в детстве. Потому что мы все получаем в детстве какой-то негативную программу. Нас не воспитывают под себя, не понимают как и так далее. Нас всех так в основном. Но есть два Наполеона. Один комплекс Наполеона идет, убивает, а другой Наполеон делает историю. Вот два Наполеона сейчас маленьких. Два Володи, да? Понимаете, куда я веду? Угу. Но ну, опять же, это все надо разбирать подробности, но я не к тому. Я к тому, что если у вас сейчас нету денег, и вы хотите выбраться из этого дерьма, который у вас сейчас есть, из этого болота. Значит, вам нужно найти эти деньги. Или сидеть там, где вы сидите, и это ваш выбор. Даже если вы осознали, что вы жертва. Пов повторяю, и я, и мои другие ученики, и мои коллеги, чтобы выбраться с определенного болота, в котором мы находимся, нужны действия, нужны решения, дискомп... которые вот прям подмышки мокрые, и ноги подкашиваются. Понимаете? Вот тогда вам поможет Господь выйти на следующий уровень. Но платите надо деньгами, а не жизнями и смертями. Кто меня понял, семерочку в чат поставьте. Поэтому невежество порождает войны. Невежество порождает то, что к вам приходит. И если вы пришли от родителей вот таких, они дали вам все, что могли. А дальше только вы решаете, что с этим делать. Только вы решаете. 30% — это ответственность родителей. 70% — где-то я услышала, ну, мне это зашло. 70% — это ваша ответственность. Поэтому сколько бы у вас не было каких-то генетических словностей, спасибо большое за то, что пишете. Только вы отвечаете. Поэтому еще раз повторяю. Невежество, жертвенность — это ваша ответственность. И вы будете жить той жизнью всегда. А войны или другие кризисы создаются для того, чтобы вы поняли. Что это урок. Это урок. Если я его не пройду, я лично, страна моя, сейчас вот идет карма страны, если я его не пройду, мы не пройдем. Значит, снова будем... Понимаете? То же самое с Россией было в 2017 году, я уже говорила. Рерихи помогали пытались помочь, чтобы Россия пошла в развитие. Нет. Пришел Сталин и пошли во тьму. Это на уровне страны. Вот сейчас вот в Украине так. Но от каждого из нас зависит. Поэтому не будьте жертвами. Перестаньте ныть. Возьмите свою жизнь в руки. Начните правильно хотеть. Учитесь. Если нужен мужчина, вот сейчас вот женщины могут выйти замуж легко в Европе, в Англии. Вот кто хочет выйти замуж за хорошего качественного мужчину, поставьте, пожалуйста, какой-то значочек. Легко, потому что мы красивые, мы трудолюбивые, мы образованные, но жертва у нас сидит, понимаете? Жертва у нас сидит, поэтому и встречаем такого же. Идем там, думаем, что надо только пирожки ему печь. Нет, дальше. Если вы жертва, у вас нету сейчас денег, значит, вы жертва. Спасибо большое, Ирочка. Если у вас нету денег, вы жертва. Что вы сделали для того, чтобы рвануть из этого состояния? Где вы напряглись? Где вы заплатили 2, 3, 5 тысяч долларов? А где их взять? Думайте, если хотите подняться на следующий уровень. Или сидите в этом говне. Дети за вас порешают на старости лет. А у детей своя жизнь. Это те, кто постарше меня слушает. Вы считаете, которые помоложе меня слушают, что вам нужно листать вот там, кто что пишет, кого-то критиковать? Ты уже засветила? Вот отдельно проведу эфир, это сообщение. Вот прямо сейчас после этого еще один эфир проведу, потому что обещала. Сейчас пойду делать Наполеон, готовить, потому что пообещала. Вот сейчас еще напишу один эфир и пойду работать. Ну, на кухню. Хочу Наполеон сделать, давно не делала. Вот вы светите своей жертвенностью. Или а, У вас сейчас нечем, вы не можете ничем заняться, и вы получаете копейки. А в онлайне миллиарды людей. Вашу дивизию. А чего не задуматься, что вы умеете делать и как это можно предлагать людям? На консультацию срочно покажу, расскажу детали там. Шесть уроков он бесплатных есть Воронки. В самом начале эфира я сказала, что если вы ковы психолог другой специалист, помогающий в профессии, неважно, кто вы там, учитель, бухгалтер, да неважно, вы можете работать, что-то делать, людям давать в онлайне, вам не надо создавать такие огромные количества подписчиков. Вам нужно создать воронку, в которой четко опишите своих клиентов, они к вам будут приходить, как вот вы сейчас пойдете по вороночке ко мне, и кто из вас психологи-коучи? Кто из вас специалисты, помогающие профессии? Поставьте, пожалуйста, троечку в чат. В шапке профиля есть ссылка на шесть уроков. Если, ну, когда это будет видео в Ютубе или в Фейсбуке, будет под этим видео ссылка. Потому что я залью вот это видео в Ютуб и в Фейсбук. Так вот, если вы специалист, и вы как-то можете упаковать свои знания, вы хоть знаете, что Ваши жертвенные убеждения, что это никому не надо, что я, я там большая конкуренция, да кто я такая, да не может, мне могут, могут платить, да, да, да, кто, да вот кому так много людей, да, вот кто я такая, смотрите, если вы на 10% больше знаете, чем другие люди, вы уже можете продавать свои продукты, свои услуги. То Кому зашел этот инсайт? Кому зашло? Поставьте восьмерочку. Если вы что-то умеете делать, печь пирожки, не знаю, что вы там еще умеете. Рисовать. Вы преподаватель английского или там украинского. Сейчас украинский вообще отдельная фишка. а Вообще модно будет во всем мире. У меня просят, чтобы я украинский сейчас вот там ребенку давала. Но я думаю. Украинский язык ребенку 6 лет. Женщина живет уже много лет, вышла замуж за англичанина. И говорит, ребенок не хочет украинскому учить. Так вот, если вы, Спасибо большое за вашу восьмёночку. Так вот, если вы специалист какой-то отдельной профессии, какого-то направления, спасибо, Вика, вы просто поймите, что вы выбираете направление только узкое направление, направление людей, создаете воронку и ведете их. Не надо вам большие воронки. Три, четыре, пять видео на консультацию. Фильтруете людей. Сто человек зашло, из них тридцать останется. Пусть остальные уйдут. Фильтр вы поставили. Вы там не мотыляете каждый божий день. Из тридцати купит пять. Два, три, тут уже под навыков продавать. Все. А если вы сидите, наблюдаете, боитесь, ждете, да вы жертвы тоже. Ну вот поймите вы. Я почему так говорю? Потому что я была месяца два в состоянии несчастной жертвы. Я приехала, я тоже человек. И то мне непонятно, и там язык не знаю. И, и, и я это отдавала а отчет. Но потом я просто взяла себя в руки, встряхнула себя и сказала: Так, встряхнись, тряпка. Посмотрела, что люди пишут. И создала вот этот курс, который, в принципе, у меня есть в другом варианте. Но я сейчас записала по-новому под ситуацию войны. воззади себя заново. И он и для психологов-коучей, потому что вы там учитесь сами мечтать правильно хотеть. И людей будете вести до результата. А тот, кто не психолог-коучей, не хочет там ну, продавать свои услуги в интернете, то просто для себя... Там и как найти своего мужчину, правильно поставить цель, формулировать, как вы это понимаете, видите, слышите, вы, кстати, выложу сейчас скриншоты этих отзывов. Вы можете зайти в актуальное, у меня там есть ссылка на отзывы, и увидите, сколько там отзывов, вот по теме, когда люди проходят правильно понимание, чего они хотят, там офигенные результаты. И 16 и 17 и 19-й, 21-й, 22-й, ну, и многие-многие годы другие. Поэтому для того, чтобы вы сами не были жертвой, просто начните делать что-то такое, с чего начинается, в общем-то, ваш путь. А это правильно захотеть. Потом вы также будете по этому принципу вести людей. Если же вы не специалист, а, ну, вот, помогающий профессии, и вам это не нужно, то... Для вас этот курс будет полезен тем, что вы начнете отстраиваться от той боли, которая за на нас заваливает. Я захожу в Facebook, захожу в YouTube, вот тут все сжалось, вот тут все болит, и что? Мне теперь залипнуть и скигнуть, я все скиглять. Я реально понимаю, что это не поможет. Я реально понимаю, что это не поможет. Я реально понимаю, что мне нужно поставить сочувственный смайлик. Отправить какую-то сумму тому, кому я доверяю, чтобы на помощь была. Я провожу множество консультаций. Вот этих эфиров — это мой фронт информационный, и он был всегда, и до войны тоже. Поэтому я всегда говорила, война должна быть внутри, со своим невежеством, со своими страхами, со своими ограничениями. Потому что если вы с собой не работаете... Магомед сказал, самая священная война — это война с самим собой. Так вот, если у вас нет войны с собой, вы расслабили булки, вы стремитесь к стабильности к болоту, то война обязательно придет извне. Вот вам и думайте, кому помогать? Ах, жертвы! Они почему так сегодня кричат? И как сейчас вы лично, страна в целом, если вы из Украины, можете помочь чтобы быстрее страна победила, выйдя из жертв. Это как своего рода коллективная молитва, правильно хотеть, мечтать, пробить мозг. Есть вот такое понятие, знаете, вот, наверное, слышали, семь-девять церковь в церквях ставят свечки за здоровье. Кто об этом слышал? Поставьте девять. Вот так же и здесь. Если мы с вами будем правильно хотеть, думать о будущем, мечтать, Делать какие-то действия. Спасибо большое за ваши сердечки. Поставьте 9, кто знает, что как люди ставят за здравие вот, эм, в церквях. Так вот, если мы правильно хотим, правильно мечтаем, нас много таких, мы быстрее поможем не только себе, а и стране в целом. Вот так. Я вам очень благодарна за вашу активность. Я вас люблю, ценю вас. Не стесняйтесь, приходите на консультацию, прокачивайте свои мозги и... Живите сегодня, завтра может не быть. Даже без войны, которая стреляет, убивает и так далее. С любовью к вам, Надежда Новосельская, психотерапевт, коуч, наставник, эксперт, который помогает людям построить внутренний стержень, выйти из жертвы и стать самостоятельной личностью. Но жертв, повторяю, Буквально 15 минут поговорили с ними. Если это жертва, до свидос. Даже не общайтесь, они не готовы. Когда-то я тоже была жертвой, но я поняла. Я вытащила себя и помогаю вытащить других. Поэтому как-то так. Всех вам благ. Еще будет эфир, что такое мета-сообщение, короткий эфир. Чтобы вы понимали, для психологов это будет очень ценно для экспертов. Ну и для обычных людей, которые не эксперты, вы тоже поймете, как вы и чем вы светите на самом деле. Всех вам благ. Ссылочки все в шапке профиля или под этим видео. Люблю вас.